Коллеги, в Институте психологии и творчества существует традиция премьер. И первой премьерой 2019 года будет программа, которая называется «Лабиринт развития». «Лабиринт развития» — это программа, которая построена во многом да. на долгих изысканиях моего партнера и основного действующего лица этой программы Владимира Ефимова, который посвятил больше 15 лет жизни для того, чтобы собрать максимально много материала о лабиринтах, которые существуют в мире, о лабиринтах как психологической и даже мистической практики. И для того, чтобы программа «Лабиринт развития» была вам более понятна, развернута, доступна, 30 января Владимир проведет вам вводный вебинар. Вводный вебинар будет интересен сам по себе. Потому что в нем будет практика, в нем будет достаточный объем теории. Может быть, этому, это кому-то достаточно для того, чтобы вообще прикоснуться к идее лабиринта. А для тех, кто идет в эту программу до статуса тренера, то есть хочет постичь ее в глубину, хочет понять весь объем, который заложен в этой программе, пережить этот объем, получить эффекты, даже при, как-то привнести лабиринт в свою профессиональную практику, это будет откры, открытой дверью. И в этом смысле вводный вебинар — хорошая история для всех, кто отзывается, резонирует с понятием лабиринт, резонирует с понятием вот, метафизика, мистика, какие-то вещи эзотерические. По большому счету для всех людей, которые хотят раскрыть тайны, интуитивного восприятия мира, потому что лабиринт — это про это. Приходите, это, конечно, будет любопытно, и 30 января ну, — отличное время для того, чтобы мы встретились в эфире.